В данном уроке уже начинаем изучать, что такое скальпинг. Давайте попробуем разобраться. Чтобы понять, что такое скальпинг, давайте посмотрим другие, какие существуют виды трейдинга и определим место и роль скальперов и скальпинга а вообще в биржевой торговли и в общем мире вот, трейдингов, в который вы сейчас погружаетесь погружайтесь погружаетесь с головой. Первый. Отдельный вид трейдинга я специально выделил красным, потому что оно для вас, вот, например, для большинства, кто смотрит этот курс, как простых смертных, она недоступна. Высокочастотная торговля это не там торговля сделка в секунду, это сотни сделок в секунду. И здесь все зависит не от как бы, вашей скорости, уже от вас здесь ничего не зависит, это исключительно торговля при помощи роботов. Это оборудование, которое должно и программы, которые находиться непосредственно на серверах биржи, даже не у брокера, а у биржи. То есть именно там, чтобы как можно быстрее совершать сделку, чтобы совершить сотни сделок в секунду, получить на них отклик, ваше оборудование должно находиться как можно ближе э, находиться непосредственно на бирже. То есть брокер для вас будет э, в этом случае просто тем звеном, который, с которым вы подпишете договор. Вы даже минуя сервера брокера будете напрямую общаться с биржей. И здесь выигрывает тот, кто быстрее, кто точнее, кто правильнее совершает сделки. И здесь цена ошибки может быть это миллионы рублей, в секунду у вас могут уйти со счета. Одна алгоритмическая ошибка и со скоростью 100 сделок в минуту, в секунду можно быстро обнулить ваш счет. Это очень опасный вид трейдинга. И говорю, что терминал квик, терминал метатрейдер 5, все приводы, которые вы подключаете откуда-то удаленно, они непригодны и не в состоянии обслуживать вот эту э, область трейдинга. Давайте про нее как бы забудем. Это не для нас. Следующий вид это скальпинг. Если мы возьмем 5-10 лет назад, то скальпинг может было вполне и комфортно совершать вручную. Отклик был прекрасный и сервера висли меньше у брокеров а сейчас скальпинг становится все более и более сложным видом трейдинга потому что требуется больше скорость огромное количество роботов которые появились на бирже и они все будут вам мешать мы будем изучать какие виды подойдут на текущий момент какие можно использовать какие сложно использовать все это подробно постараемся разобрать подразумевая скальпинг это больше ста сделок в день достаточно такая условная цифра ну давайте вот на ней остановимся на самом деле и 30 сделок, там, это тоже можно назвать скальпером, потому что это большое количество сделок. То есть вы постоянно в рынке, вы постоянно здесь присутствуете. У, для кого это слишком эмоционально тяжело, слишком сложно, это постоянное нахождение в рынке, тот часто переходит в интродей. Это торговля внутри дня. Вот здесь уже мож, может быть и должно быть существенно меньше сделок. Интрадей, значит вы сегодня открываете позицию и сегодня уже ее закрываете. Но за редким исключением здесь уже может быть 1 2 три сделки в день это тоже все intraday может быть и 20 сделок но вы их совершаете медленно избирательно и может случиться так что в какой-то день у вас вообще не будет сделок, потому что ну, не было ваш сигнала для по вашему алгоритму. вот это более медленная торговля. следующий переходим к еще более э медленной торговле, скажем так это позиционная торговля в большинстве случаев она имеет перенос позиции через ночь. Это не значит, что вы не можете в тот же день закрыть позицию, может быть, если прошло хорошее движение. Но это большие профиты, это уже большие стопы, и в большинстве случаев перенос позиции. Здесь она может сохраняться в течение дня, в течение двух-трех дней, и даже в течение месяца ваша позиция может удерживаться, если удачный вход, если все складывается в вашу сторону. То есть это позиционной торговли, и уже вот этот метод, его даже можно сочетать с другим бизнесом. То есть вы там, раз в день просматриваете вашу позицию, совершаете сделку и оставляете ее. И контролируете как-то удаленно. Возможно это и при помощи роботов работать, но вот в данном случае здесь можно даже работать и вручную, отслеживая, скажем, сигналы вечером или в определенное время. То есть это уже возможность совмещения данного вида трейдинга. Следующий вид трейдинга, я его всегда ставлю отдельно, это опционная торговля. Опционы сложный математический инструмент, можно ими торговать и по типу фьючерсов, и есть курс по опционам по торговле. Очень интересная тема, совершенно она отдельная. Есть, можно и, как бы, и скальпингом даже заниматься на опционах. Тоже такая возможность есть, и есть у нас роботы для этого. Ну Вот это все равно отдельный вид трейдинга. Опционы тоже это не для всех и очень они понравятся, подойдут тем, кто любит математику, любит какие-то делать расчеты. Потому что опционы это вероятность, это математика, это сложные расчеты. Следующий вид, который я выделяю, это арбитражная торговля. Есть классическая арбитражная торговля. Это, например, акция Сбербанка и фьючерс Сбербанка. Эти инструменты, точнее фьючерс идет за акции и он двигается за ней, но в какой-то момент может немножко отклоняться от своего ну как бы правильного грамотного равновесного состояния. И вот именно вот это возможность классического арбитража чуть-чуть фьючерс отклоняется или акция от правильного соотношения, это возможность для арбитража. Классический арбитраж на текущий момент невозможен без вот, прямого доступа к бирже, без использования низких комиссий. И я забыл сказать, что высокочастотная торговля это Самое главное, низкие комиссии, потому что вы совершаете а, тысячи сделок в день, даже в минуту. То есть тут у вас, скорее всего, это даже не комиссия, это какая-то фиксированная плата вашему брокеру. И не знаю, там договор с биржей. Возможно, какие-то а, отдельные универсальные а, а, соглашения. Подсуществовательной торговлей может заниматься маркетмейкер. maker, Мы будем а, разбирать, смотреть, кто это такой. И классический вид тоже недоступен. И здесь важна комиссия, низкая комиссия. Но существует арбитражная торговля, статистический так называемый арбитраж. Это торговля инструментами, которые друг от друга зависят. Ну, пример можно провести. И, кстати, вот раньше очень часто торговали, да и сейчас торгуют Сбербанк акции привилегированные и Сбербанк акции обычные. Вот между ними возможен статистический арбитраж, потому что они друг от друга зависят, но и достаточно существенно зависят. И самый последний, я считаю, самый элитный и вершина трейдинга, к которому, как правило, приходят и скальперы, и другие интродейщики, те, кто очень-очень долго остаются на биржевом рынке или занимаются этим видом трейдинга. А параллельно некоторые выделяют, выделяют вообще инвестиции не как трейдинг, считают, что есть трейдинг, а есть инвестиции. Я это считаю отдельным видом трейдинга, и это инвестиции в акции. Облигации и такие фонды, как ETF, такие инструменты, как ETF. Что это такое, если кто не знает, ничего страшного, я сейчас не буду загружать вас подробностями. Об этом есть отдельный курс, он есть бесплатный на нашем канале, тоже можете его посмотреть. Акции ⁇ это покупка некого бизнеса через специальные инструменты. И облигация ⁇ это, грубо говоря, если вы даете деньги в долг какой-то компании. Она вам он, за это платит некие купоны отстегивают какие денежки и в конце концов часа оговоренное время возвращая деньги то есть вот это инвестиции это уже очень долгосрочные должны быть стратегии инвестировать нужно на срок от года и выше и если вы будете в трейдинге будете в нем присутствовать достаточно долго вы обязательно скорее всего придете к инвестициям и будете этим видом заниматься отдельно или параллельно вот собственно на этом как бы обзор видов трейдинга я закончил. И теперь давайте непосредственно еще раз к скальпингу вернемся. И поконкретнее я поговорю про него. Доходы, на которые вы должны рассчитывать, это не значит, что вы гарантированно их заработаете. Скальпинг, любая спекуляция, это все спекуляции. Здесь гарантированных доходов быть не может. Это все отъем денег у других. Вы за счет своего опыта, за счет своих возможностей использовать автоматизации, будете отнимать деньги у других биржа собирает со всех некий свою дань, бонус, брокер собирает со всех свой э, бонус, а вы уже отнимаете у кого-то других умений успешных, у новичков, отнимаете э, их доходы, их деньги отнимаете. Здесь нужно рассчитывать от 100 до 1000% процентов годовых. Если вы зарабатываете меньше, то нет смысла тратить столько времени, нет смысла заниматься скальпингом, переходите в более спокойный и более долгосрочный э, вид бизнеса. Там такие проценты зарабатывать не обязательно. Срабатывать такие проценты очень сложно эмоционально. Это полный занятость в течение дня, особенно при ручной торговле. Даже если вы используете автоматизацию, все равно контролировать нужно роботов, потому что много сделок, больше контроля. Если у вас робот совершает одну сделку в день, то тут можно контролировать его несколько раз в день. И этого более чем достаточно. Скальпинг это риск потери капитала. Сделок много, поэтому... Начинаете вы совершать что-то не то, начинаете вы паниковать и ваш капитал очень быстро начинает утекать из вашего кармана в карманы других более успешных скальперов, других участников биржевого рынка. Успешный скальпер это очень маленький процент, меньше 5%, который не просто торгует. Для некоторых это может быть некая разрядка, это тоже может быть неплохо, не хуже, чем пойти в то же казино. Но все-таки, если вы пришли на биржевой рынок, вы должны здесь зарабатывать. Потому что если вы здесь не зарабатываете, то, собственно, тогда идите в казино, там, где вероятность, по сути, постоянного и стабильного заработка, она отрицательна. То есть постоянно в казино зарабатывать невозможно вам, как посетителям казино. А здесь возможно, если вы выполняете некие требования, если у вас некая есть хорошая стратегия и вы придерживаетесь дисциплины. Здесь возможно. Скальпинг это и большая эмоциональная нагрузка, это неотъемлемая часть а, скальпинга, и если вы не в состоянии это выдерживать, если вы срываетесь, если вы не можете поддерживать свою дисциплину, опять же, может быть скальпинг это не ваше. Это много сделок в день, я уже об этом говорил, я считаю, что больше 100 сделок, где сделок в день это уже скальпер. Хотя скальпинг называется и меньше сделок, и мы будем рассматривать стратегии, у ну, которых по сути 100 сделок в день невозможно сделать на минутном графике, но все равно мы будем относить это к скальпингу, потому что сделок много, и можно усредняться, и можно различные методики применять. То есть все это можно отнести к скальпингу. Но самое главное, что нет переноса позиций через ночь, и соответственно нет риска попасть на утренний гэп. Хотя у нас биржа все работает все дольше и дольше, и я так чувствую, скоро у нас практически будет, мы будем избавлены от гэпа, если мы начнем работать там 24 часа в сутки. Хотя между пятницей и понедельником все равно риск утреннего гэпа есть. Скальпинг – это поиск самой низкой комиссии у ваших брокеров. Поскольку сделать много, то низкая комиссия дает вам уже большое преимущество перед другими участниками. В большинстве случаев площадка Форц это хорошая возможность именно для скальпинга, потому что на других площадках, скажем, на валютные площадке, там более высокая комиссия, там плата за дополнительный вход там от 50 рублей выше, плата просто за сделку. Это очень высоко, дорого, и поэтому все-таки Форц, надо именно начать с него, хотя не очень много здесь инструментов ликвидных, но есть различные стратегии, есть стратегии на неликвидных инструментах, тоже все это будем рассматривать. Скальпинг – это частое и очень полезное использование роботов-помощников для контроля эмоций. Эмоций много, они будут вас захлестывать, и контролировать эти эмоции при помощи роботов, при помощи автоматизации – самый простой способ. Ну и самое главное, что скальпинг – это быстрое получение опыта биржевой торговли, и этот опыт будет незаменим и пригодится вам в любых других видах трейдинга. Вот что такое скальпинг. И теперь давайте кратко, какие виды трейдинга, виды скальпинга мы в данном курсе рассмотрим. Основные виды мы посмотрим. Стаканную торговлю от объема от плотности. Достаточно старая стратегия, которая периодически все-таки работает, ее можно использовать. Это стаканная торговля внутри спреда. Это идеальный вариант купить дешево и продать дорого особенно если инструмент никуда не движется это торговля с поводырем например при помощи зарубежных индексов торговля по новостям очень много новостей на которые наш рынок реагирует да и весь мир реагирует как правило это новости развитых стран следующий вид это торговля по графику использование свечей и объемов Один, подраздел рассмотрим мы черную белую свечу это импульсная торговля на которую есть у нас торговый робот один из самых простых видов трейдинга – это торговля по индикаторам. Здесь все, по крайней мере, визуально ясно и понятно. Дальше торговля по простейшим формациям. Мы их рассмотрим. Это тренд и уровни. Кто не знает, что такое тренд, что такое уровни, тоже есть ссылка в литературе на наш бесплатный видеокурс, которым вы можете эти пробелы восполнить. Желательно, конечно, если вы изучаете данный курс по скальпингу, параллельно или заранее изучить, фундаментально изучить технический анализ потому что здесь технический анализ вам пригодится хотя есть виды торговли скальпинга при которых даже не нужно знать технический анализ даже не нужно смотреть графики такой тоже возможно торговля по другим более сложным формациям как ретест или ложный пробой и парный трейдинг другие алгоритмы тоже будем все это по ходу дела рассматривать смотреть вот Кратко, какие виды мы в данном курсе рассмотрим. И, конечно, мы обязательно поторгуем по ним и совершим как можно больше сделок, чтобы не просто это была сухая теория, а чтобы это была теория, которая применительна к практике. Именно практика даст вам возможность зарабатывать деньги. Без практики изучать скальпинг невозможно. До встречи в следующем уроке.